Начнем мы с планеты Меркурий, которая отвечает за коммуникацию, поездки, документы. Меркурий будет в течение всего месяца находиться в знаке Рак в вашем пятом секторе, который отвечает за детей, хобби, творчество, а также за любовные связи. Меркурий будет располагать к тому, чтобы вы больше времени проводили в спокойной, расслабленной обстановке. Это период, когда вы будете много думать о ваших детях, будете уделять много внимания. Возможно, даже у вас будут совместные поездки к детям или с детьми. В этот период времени вы можете также решать бумажные вопросы, связанные с кем-то из ваших детей, к примеру, оформлять куда-то ребенка или же может быть целая серия важных разговоров с вашими детьми. В любом случае, Жизнь будет достаточно приватной, и она будет сосредоточена на каких-то ваших личных вопросах. Учтите, что в период с 18 июня по 12 июля Меркурий будет ретроградным в вашем пятом секторе, и это может дать такой эффект, что вы с головой уйдете в тему детей, или тему отпуска, или тему отдыха, или в какую-то творческую профессию. Венера в течение всего месяца находится в вашем секторе недвижимости и до 25 числа она ретроградная. В этот период вы можете ощущать, что ваше отношение к недвижимости, к месту, где вы проживаете, может меняться. Обычно человек ощущает, что ему что-то не нравится, и появляется желание это исправить. Меры, конечно, могут быть достаточно кардинальными. Либо вы будете делать ремонт, либо даже захотите переехать. Также Венера может влиять на качество взаимоотношений внутри вашей семьи. Обычно она дает желание больше понимать друг друга, больше прислушиваться к интересам друг друга. И так как Венера ретроградная, она ближе к Земле, она сильнее воздействует, то, конечно же, вы будете очень сильно нуждаться в том, чтобы получать хорошие отношения и в свой адрес. В период с 1 по 3 число Солнце будет в соединении с ретроградной Венерой в вашем секторе семьи и недвижимости. И это поможет вам осознать какую-то очень важную ситуацию — в плане взаимоотношений в вашей семье, или опять-таки решиться важный вопрос, связанный с недвижимостью. Обычно вот как раз-таки соединение Солнца и ретроградной Венеры дает э, возможность понять, в чем смысл всего ретроградного периода, который длится 40 дней. Поэтому будьте внимательны и наблюдайте, какие события будут происходить в вашей жизни в этот период. 5 числа будет лунное затмение в знаке Стреле в вашем 10 секторе, который отвечает за карьеру, жизненные цели и приоритеты. Лунное затмение говорит о том, что приоритеты в вашей жизни начнут меняться. Это первое затмение, которое произойдет на новой оси, и ближайшие 18 месяцев затмения будут происходить на этой оси. В связи с тем, что это затмение лунное, Часть каких-то приоритетов перестанет быть для вас актуальной. Ваши жизненные принципы и ориентиры будут меняться, и появятся какие-то новые вершины, к которым вы будете стремиться. И то, что еще не так давно было для вас очень важной темой, перестает быть таковой. Так как 10 сектор отвечает за социальный статус, то и статус ваш тоже может меняться в этот период. Это может быть связано с личной жизнью, с работой, или же какой-то ключевой момент в вашей жизни может тоже подвергаться изменениям. В день затмения Меркурий будет делать благоприятный аспект Курану и будет затронут ваш 3-й, 5 -й сектор. Это может дать очень важный разговор, интересную поездку и повтор этого аспекта будет еще 30 числа так что события которые будут происходить в эти дни могут быть взаимосвязаны с 6 по 11 число будут идти напряженные аспекты между вашим первым и четвертым домом это значит что вы столкнетесь с необходимостью прямо здесь и сейчас решать какие-то семейные вопросы или вопросы связанные с недвижимостью обычно подобные аспекты говорят о том, что ситуация имеет такой характер немножко отложенный на завтрашний день. То есть скорее всего вам придется столкнуться с результатами того, что вы занимали пассивную позицию в каком-то вопросе, и сейчас вам нужно это очень быстро решить и брать инициативу в свои руки период с 11 по 13 число Марс будет в соединении с планетой, которая управляет вашим знаком, с Нептуном, да еще и в вашем первом доме. И вот это период ответственности и инициативы. В это время очень важно, чтобы вы проявляли активность, чтобы вы заявляли о своих интересах, о своих правах, то есть максимум действовали по Марсу, были настойчивы в своих убеждениях. Период с 18 по 20 число очень активный в плане социальной жизни и вашей роли в коллективе. Марс будет делать благоприятный аспект к Юпитеру и Плутону, и в это время вы можете быть нужны на вашей работе, в коллективе. В этот период может решаться какой-то важный вопрос, связанный с вашими друзьями, коллегами, или же с работой, которая имеет отношение к соцсетям. 20 числа Солнце переходит в знак «Рак», и уже 21 числа будет затмение в первом градусе знака «Рак». Это затмение происходит в пятом секторе — в секторе детей, хобби и творчества, с которого мы и начинали. И на самом деле затмения в этом секторе были последние полтора года. И поэтому вряд ли это солнечное затмение принесет какую-то супер новую тему в вашу жизнь, но оно, безусловно, подчеркнет важность того, чтобы вы совершили какое-то действие. Опять-таки это может быть то, что вы упускали из виду или то, к чему вы шли долго, но только в июне предоставится возможность это реализовать. Это может быть связано с вашим бизнесом предпринимательской деятельностью, вашим ребенком или же опять-таки это может просто касаться темы нравится не нравится хочу это делать не хочу то есть ситуация когда вам нужно определиться исходя из ваших ощущений 23 числа нептун разворачивается в ретроградное движение в вашем первом секторе и так как это планета которая управляет вашим знаком то вблизи этой даты могут происходить в вашей жизни очень важные ситуации. К примеру, может решаться сам по себе вопрос, который вы ранее хотели решить, но никак не получалось. Вы можете что-то очень важное осознать, либо предоставиться возможность, которую вам нужно обязательно использовать. Поэтому в период с 21 по 25 число будьте максимально внимательны и не пропустите те возможности, которые будет вам давать Вселенная. Еще одна приятная новость, что 25 числа Венера разворачивается в прямое движение в вашем четвертом секторе, и это поможет вам удачно решить вопрос, связанный с недвижимостью, либо какой-то семейный вопрос. Венера обычно дает очень легкое решение ситуации, когда даже что-то происходит, и оно происходит таким образом, что довольны все члены семьи. 28 числа Марс переходит в Овен, в ваш сектор финансов, доходов, расходов на очень долгий период времени. Он будет находиться до конца года и даже еще чуть-чуть в январе 21. -го. И весь этот период вы будете переживать какую-то ситуацию, связанную с вашими финансами. Это может быть желание что-то приобрести крупное, вы будете на это собирать деньги. Или это может быть желание извлечь пользу из какой-то бизнес-идеи. В любом случае, ваши доходы и расходы будут в этот период для вас на первом плане. И это будет та тема, ради которой вы будете готовы очень много работать. 30 числа Юпитер соединится с Плутоном. И на самом деле это две медленные планеты, и они соединяются трижды. В 2020 году первое соединение было в начале апреля, второе соединение будет в конце июня, и третье соединение будет 12 ноября. По этим соединениям может решаться какой-то карьерный вопрос вашей жизни, вопрос вашей социальной реализации, работы в команде, в какой-то компании. И за время этого соединения ваша компания может переживать какое-то видоизменение, могут меняться ваши приоритеты, может появляться желание менять работу. Но на самом деле, скорее всего, ситуация будет все еще актуальна до конца года, и только в конце года начинается новый цикл планет Сатурна и Юпитера в декабре месяце. И вот это может дать действительно возможность начать что-то совершенно новое, что-то. То, что очень отличается от того, чем вы занимались ранее. Также могут решаться какие-то вопросы, связанные с друзьями вашими, с единомышленниками. Может меняться ваше окружение. Но это планета, которые имеет отношение больше именно к социальной жизни человека. Поэтому вероятность того, что будет затронут вопрос работы, намного выше. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным.